Приветствую вас, друзья! Вы на этом канале Все для Клева. Всем привет! Сегодня 1 марта, первый день весны. О, сегодня масленица. Сегодня шикарная погода и воскресенье, и мы не могли не приехать на Днесов. Сам Бог и Это точно. Да. Посмотрите, мы практически раздетые, Коля, правда, в куртке, но тем не менее. И я еще я... снять не успел просто. <laughs> тем не менее, тепло и хорошая погода. То есть можно половить тарань, может попадется под лещик. То есть будем пробовать. Кстати говоря, мы сегодня проведем маленький эксперимент между прикормками. Сделаем такой небольшой батл. Посмотрим, какая прикормка лучше. Вот та, которую я использовал в прошлый раз, там черная, либо с горохом, лещевая. Вот хочется поймать подлещика? Не хочется, хочется да. Хочется, да. да. Вот. вот попробуем его и поймать. Но если ей повезет, то даже ее приготовим и сделаем небольшую уху. Да. Как вам? Вариант нормальный? Подходит? Я тоже думаю, вам будет вкусно посмотреть, как мы... И, да, будем ее готовим, Посмотрим, половим, что будет. Посмотрим, как она будет. Как рыба отзывается. уже сейчас считайте, весна. Так что? Ну, у нас и зимы, по сути, это не было такой шутки. Посмотрим, в общем, как она будет. Да. Ну все, вперед. Нет времени. Давай, Да, надо рассказать. Наша оснасточка сегодня будет фидерная, инлайн, кормушка скользящая, стопорная бусина, отводик с петелечкой и к нему присоединяем поводок. Поводочек будем делать примерно 60 сантиметров, начало нормальный вариант, то есть спортсмены делают больше, мы не спортсмены, мы только учимся, поэтому сделаем примерно 60 сантиметров. Меньше что путалось. тут, короче, деревья везде. При забросе будет не очень интересно. Если зацепится. Маленький крючочек бананом. Вот мне нравится, что он бананом, он очень хорошо подсекается. И на нем будет хорошо смотреться и опарыш и червячочек. В принципе, и даже кукурузка. Так, если ее аккуратненько родить. И для того, чтобы я поймала старание, ей не нужно сильно открывать рот. Вы поняли, да? То есть крючок такой продолговатой формы, формы банана. Буду использовать 16 номер. Итак, друзья, интрига этого видео заключается в том, какая прикормка сегодня будет эффективна. Либо вот это, либо вот это. Выбирай. Либо лечь горох, и есть возможность поймать леща. Больно, и больно, горох. Больно, это же, больно. ты же понимаешь, да, вкуснятина. Либо черная прикормка тараневая, лещевая, с э, стимулятором клева. И самое главное. С коноплей? с коноплей, да. Так что выбирай. Ну вот, я скажу честно, я уже на этот вариант ловил, мне уже как бы не совсем интересно. Ну давайте, нет, нет, нет, ты сам выбери. Я тебя не напрягаю тебя ни на чем. Вот как ты скажешь, так и будет. Я возьму проверенный, давайте. Вот этот вариант. Единственное, что я хочу сказать, друзья, меня подправили спортсмены, что коноплю не нужно мешать вместе с прикормкой. Коноплю нужно добавлять внутрь кормушки отдельно. То есть Насыпал себе куда-то там, потом раз, внутрь. Почему они так говорят? Потому что очень быстро конопля отдает влагу. А когда она дает влагу, она быстро поднимается вверх. То есть с нее эффекта под водой нет никого. Она сразу моментально всплывает. Поэтому, когда она мокрая и тяжелая, ее лучше всего, эффективнее добавлять внутрь кормушки. А, пахнет горохом. Прикормка светлая. У меня темная. Давай. Все, ⁇ если-то, да? Может, нет. Пропорция Может, нормальная будет? Достаточно. Да, это... Будет. Мы приехали, в принципе, ненадолго. Сессия нашей рыбалки будет небольшая Поэтому по пачке прикормки В принципе, это будет достаточно ну, Прикормка впитала в влагу Сейчас немножко попьет Возможно, надо будет даже добавить водички Не знаю, посмотрим Ну, в принципе, хорошая Такая самодостаточная прикормка С запахом гороха То, что надо А, понюхай, как тебе Ну, она а сладким дает каким-то Вкусно, да. Да. Надо? Должно. Я даже уверен, что, что скорее всего ты батл выиграешь. Да? У mm -hmm. вас чуть-чуть. Э... Что? Мокрее, тяжелее? Да. да, да, да. Чем у тебя? Да. да. У меня, ну, с... С... С... меня сыпучий. Ну так потому что у тебя она ну, уже выпил воду, а я добавил только еще, еще ну, раз. Сейчас добавим еще, значит. значит. Вот сделал комок, чтобы этот комок мог вот так вот раз и рассыпаться. Да, нет, я еще чуть-чуть добавлю. Чуть-чуть. Друзья, кому мы здесь видим на рыбалочке, а? Это Тарасыч, елки-паки. Тарасыч приветствую вас. Приветствую, Николаевич. На что мы сегодня здравствуйте? На Парыша ловим сегодня. На матчевый удилище. Угу. В проводочку. В проводочку матчевым удилищем. Да. Прикольно. Здравствуйте, Сасандра. Здравствуйте, здравствуйте. Рад очень вас видеть. Да. Живы и здоровы. Да? Аналогично. мы приехали очень рано и уже мест практически не было. Ну так, заняли вот. Слышали, маленький, мы... маленький, да, нам много не надо, мы шли на одну удочку. Зачем нам? Что сегодня придет, подскажите? Тарань. Только тарань? Только. Не, еще густыря попадалось. Вот люди поймали рядом одного хорошего карася и даже двух подлещиков. Карася поймали. Карася поймали а на мотыля. Да, да. Поймали. Люди хорошего карася. Вытянули вот на ней на фидер. С утра хорошо клевал, сейчас немножко похуже, но. Так это что, на поплавок, на проводку? Мы ловим да, на проводку. Мы ловим на матче в удилище. Uh -huh. Я фидер уважаю, но руки пачкать не хочется. Сейчас. Хочется получить удовольствие. Эстетика, знаете, все такая. Для души. Uh -huh. Ребят, добрый день. Говорят, что вы поймали карася. Да есть. Ёлки-паки. А ну покажите. И кукуруза, и опарыш, и мотыль. Я смотрю. Опарыш разных вариантов. О. О, -о, -о, -о. Ну все, карась клюет. ребята. Это бомба. А да, на да, что был? На мотыль. Инспекция все для клёва. Покажите улов. Привет. Как дела? Всё Umnas. Привет. Здорово. Вот когда я побывал на 48-м и посмотрел, я понял, что еще третий вид человечества есть. Видно ген свиньи. Мутировал какой-то. Потому что так ненавидеть окружающую природу и так гадить, нормальный человек даже обезьяну не будет так делать. Поэтому... Вообще не нужно бежать зверей и животных, потому что они вообще ни при чем, их нельзя сравнивать с людьми, потому что это не просто люди, это не люди, не люди, которые берут и мусорят, кидают все, что вот у них есть лишнее, они просто кидают под ноги себе. Это катастрофа, если так разобраться, но я думаю, что мы должны показать пример всей Украине, поработать. И доказать, что есть люди, которые достойные уважения, адекватные, и которые стремятся к какому-то будущему. И чтобы такие дети могли приехать и здесь находиться на реке, я не переживал, что он порежет себе ногу. И вообще, как дитю объяснить, почему такая куча мусора? Вот как ему объяснить? Если я ему все время внушаю, что надо быть чистым, что есть для этого мусорники, надо воспитывать детей правильно. Ну, к сожалению, вот такая вот. Друзья, 28 марта 2020 года мы проводим субботник на реке Днестр. И вот сейчас как раз мы определяемся и с местом, откуда начать этот субботник. Очень сильно просим, помогите, кто чем может, кто финансово, кто физически. И огромная, просьба, да, огромная просьба к тем, кто любит гадить, не мешайте нам. Мы уберем, по-любому у нас будет все чисто и красиво. Отпустить. Отпустить. его? Да. Или... Конечно, можно. Даже я нужно. Хочу. Я хочу. Ну давай, давай младшему, младшему дадим возможность, а потом тебе, хорошо? Да. Давай. Вот. У -у -у. Первый. Первый пошел. Дальше. По одному, Саша. Но у меня, блин, 10-1 по среднему mm -hmm. с вашим. О! <смех> да, пока Саша не видит, мы подменим опарышей. Есть информация, что на красный берет лучше, так что попробуем. О. Только, только трассаж, Ну, это вообще, это произведение искусства. Только поплавочек. На поплавочек, да? Конечно. А с чем, Трасыш? Парыш со парышем. Красный. Что, два парыша, парыша? Да. красный и белый, да? Да. О, вот такой вариант. Так. Что, 2-1 два, два что ли? Это красавчик. Шоу, 18 есть у нас. Красивая, среди какая Ладошечная таранечка. чтобы никто не знал. Короче, с полей в ноздря в ноздрю. Она, Смотрите, как обьела, обсосала кукурузку. Ну, это сильно маленькая. Такую мы выпускаем. Да, пробуем на червячка сейчас. Обнов у кол. Я один буру. Ладно, пока это я буду пускать, если там что-то. Нет. Нету, нету, нету. Очевичка. Нет, нет, нет. Каранечка на красного опарика у нас клюнула. Вот она. Ну, у пойдет. Раз, Никогда не останавливайтесь на одном варианте. То есть пробуйте всегда. Либо два парыша, либо кукурузку, либо с сервером, либо опары с кукурузы. То есть всегда меняйте насадку, пробуйте, ищите что-то новое. А вдруг. Как-то будет лучше, чем тот вариант, который выловили, и типа уже клева нет, и все. Просто перейдите на другую насадку или наживку. И увидите, что клев имеет свойство меняться в лучшую сторону или в худшую. Поэтому я за эксперимент. Экспериментируйте, и у вас и получится. Такое пока ничего больше не было. Ждем, ждем, пока что-то клюнет. Ветер не сильно хорошо видно, а так? ничего на уху условия так что что-то думаю будет Димон, он уже отловил первую тарань так что без ухи мы не останемся сегодня Друзья, на этом мы заканчиваем батл между мной и Колей по поводу прикормок. Хочу сказать, что одна, что вторая эффективна. В принципе, больше всего решала вопрос насадка. Если вы ловите на червя, то у вас есть возможность поймать гусеру, там, подлещика, ну и тарань. А если ловить на кукурузу и на опарыша, то в большинстве случаев ловится именно тарань. Поэтому, как говорится, на вкус и цвет. А так, клюется, что на то, что на другое. Но я вижу, что все хотят ловить, никто не хочет делать уху, приходится брать и самому это делать. Ну, главное, от всего получать удовольствие, понимаете, от всего получать удовольствие. Все, бери, я держу. Бери, Герман, бери. Оля, где у нас перцы в этом руле? ко мне, ко мне, ко мне. Оп. Ой, какая хорошая. Давай. Хорошая. Ой, не пугай меня. На природе э, не, не, невозможно сделать невкусно, понимаете? Пятный раночек. Этого вполне достаточно для того, чтобы приготовить уху на свежем воздухе. Мне больше не надо. Пора засыпать картошку. Надо было луковицу не резать, тогда было бы все совсем по-другому, но уже как есть. Надо только посмотреть. Но ловит, посмотрите, на красного опарика. Опарыша, да. А где ты его взял? Вот ты, вот ты что ты потом на видео, Знаешь, когда будете монтировать. Да? Делаю. Ладно, хорошо. Да. Друзья, у нас ответственный момент. У нас все ингредиенты, что касается ухи, уже там практически сварены. Осталось чуть-чуть. И в самый последний момент мы добавляем что? Рыбу, правильно. Таранюшечку. Одну. Вторую. Третью. Четвертую. Вот такая тарань ловится на кукурузу, которую Тарасыч специально приготовил или подержал в руках, я не знаю. Но тарань очень-очень шикарная. Такая крупная. Хорошая и корочка там. Да. луковый супчик да взяли ложки и самое главное сейчас ребята должны сказать вкусно или нет на теперь так ближе ну скажи вкусно или нет вкусно точно Дома вкуснее Рак. или на рыбалке? Где вкуснее? Дома или на рыбалке? Да? А тебе? Оно? Здесь. Здесь вкусно? Ну, класс! Ну, друзья, приятного аппетита вам! Спасибо вам! И... за все легло! Да, хватит! Это у нас мало пьющего, не пьющего. Бьем, только мы Друзья, каждое видео, которое мы снимаем по рыбалке, хотим показать, то, что не главное там, поймать кучу рыбы, а главное правильно и хорошо отдохнуть. Так, чтобы тот позитивный э, момент, который остался после рыбалки, вам хватило на 2-3 недели, как минимум, до следующей рыбалки. Поэтому считаю, что сегодняшняя наша рыбалка удалась. Мы классно провели время. Половили то, что поймали. Половину выпустили, половина пошла на нашу уху. Поэтому как бы... И грех на что жаловаться, правильно? Проблем ну, нет, это да. лучше, чем лежать на диване водой телевизор. Ну, Эмоции, энергия, порядок. Но при этом хочется сказать, что лучше смотреть на диване и только кто нам сюда глюки. И Вечером. тоже ощущать эти же, эти же ощущения. Вечером. Вечером или когда погода совсем печальная. Да, когда нормальная погода, есть возможность съедьте на реку. Отдыхайте, ребята. Конечно же в конце видео у нас новость для всех подписчиков канала Все для клёва в Инстаграме уже много раз анонсировали, наконец-то свершилось, уже идет конкурс в Инстаграме, все условия будут под публикацией, фотографии, то и конкурсно, То есть вы все сможете включить, все увидеть. Условия очень простые. Любой может принять участие. Главное быть подписчиком. Все для клева и желание иметь выиграть. Разыграем фидер, катушку, карточки. Тихо, тихо, тихо, не говори, что. Все, подписывайтесь, смотрите, следите за новостями. Будет еще много подарков, много призов, и много хорошей и рыбалки, хорошего контента. Лимончик, ты хотел что-то сказать? Я... Да что я? <к 했어> <к 했어> я Ты Друзья, вы были на YouTube-канале что если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Хорошо. Всем удачи, все хорошо. Давайте. Хорошо одевай.